Итак, всем доброй ночи, дорогие друзья. Вот ночью мы разожгли этот костер не случайно, а для того, чтобы подарить вам ритуал, который вы можете совершить. Открой, Ян, пускай они вылазят, это наши малявки. Прямо вот так открой, да, пусть сидят. Хотят костру, которую вы можете совершить дома, либо у себя во дворе, если у вас есть возможность разжечь костер. Либо в котелке разжечь костер. И нужно кидать туда сухие ветки или сухую древесину и определенные травы. Это ритуал исцеления. Если вы хотите исцелиться, вы это проведете. И если ваш близкий человек болеет, и он проведет этот ритуал, иногда такой ритуал может помочь человеку одолеть и смертельную болезнь. Я хочу вам еще раз говорить, слово «исцелиться» и «вылечиться» – разные вещи. Лечить должны врачи. И упускать этот момент нельзя. Пока болезнь находится в период инкубации, его нужно уничтожить. Но в то же самое время делать ритуалы на исцеление, то есть совместно с врачами усилить свой организм и призвать силы удачи, и призвать силы, которые могут помочь вам одолеть эту болезнь, это будет не лишнее, а наоборот, очень даже кстати. Итак, что вам нужно для этого ритуала? Нужно разжечь костер из сухих веток или из дерево. Далее берем определенные травы. Значит, это зверобой. Ой, это могильник, зверобой, мята и листья э, лавра, лавровые листья. Это все нужно бросать в костер значит, ходить вокруг костра. Если у вас нет возможности разжечь костер, значит, этот, этот огонь, этот костер должен быть в котелке. Но вы должны так расположить этот котелок, чтобы вы могли вокруг ходить этого котелка и бросать эти травы. Когда они у вас закончатся, в любом случае 6 кругов вы должны делать вокруг костра, Каждый раз бросая эту траву и читая заговор. Трава у вас закончится, ничего страшного. В любом случае 6 кругов вы должны делать вокруг костра и начитать. Потом в конце, когда это все закончится, на следующий день эту залу уносите подальше от дома. И значит, оставляете на земле под деревом. И откупайтесь столькими монетами, сколько вам лет или сколько лет этому больному человеку, который должен будет с вами вместе делать. У меня спрашивают, а люди, которые иностранцы, не знают русский язык, можно ли с ними повторить? Можно. Вы стоите возле костра, он ходит, делает весь этот ритуал. Вы можете объяснить человеку и за вами повторять. Переводить эти ритуалы я не советую, потому что он теряет уже силу. Понимаете, он создан на русском языке, он должен произнесен быть на русском. Вот почему ритуалы вуду я не перевожу на русский, а именно делаю на языке суахили. Они на этом созданном языке, значит, есть в этом некий смысл, который, ну, не надо спрашивать, почему да как. Делайте, как сказано. Не тратьте мое время на лишние объяснения. Теперь начинаем значит, процедуру. Для того, чтобы не отвлечься, я буду сейчас кидать эти травы вокруг костра, а потом буду читать и проходить, потому что мне так удобнее в данный момент. Киса, Поэтому пока я буду читать про себя, проходить, а потом я пройду вокруг костра, наверное, встану и прочитаю. Так будет лучше, да? Потому что так не слышно будет. Ну или так, да. Все, ярый такой. И теперь произнесем заговор. Север, юг, запад и восток. Вот и пришел мой день и ночь. Я излечусь, я исцелюсь. Я откину болезни прочь. В черном лесу изба стоит. В той избе огонь горит. Вокруг огня крутится, колдует бабушка-целительница, Соломонида-матушка. Ходит кругами вокруг огня. Кидает болезни людские туда, да, приговаривает, Гори болезни, хворь, превращайся в золу. Бабушка колдуница чудесница, врачу и меня, исцели, излечи, верни здоровье и радость жизни. Соломонида, матушка берет мою болезнь, и, как траву сухую кидает в огонь и колдует, и говорит: Гори болезнь и хворь инги, произносите свое имя, Исцелись! Испепелись, превратись в золу, зала в землю уйдет, а боль и хворь с собой унесет. И речи Соломонида ведьма, о духе Нави и Яви, исполните все в срок. Как прави... <coughs> правда то, что горит трава и дерево, так и болезни инги горят, так и боль тлеет в огне. Илехим де амирим. Се ашми, се лашми и лахим де амирим. Болезни и боль сгори, в залу превратись, а здоровье и сила жизни возвратись. Как сгорела трава и дерево, так сгорела болезнь, боль и хворь. А вселенная исцелила и спасла. Да будет так. Заклинаю пламенем и черными силами и темными легионами и первым криком младенца, и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, альфа и омегой. Болезнь Инги сгорела в огне, истлела, и превратилась в зал залог. Ключ, замок, язык. Заклято. Теперь подойдем к огню. Еще раз прочитаю. Потому что шесть раз крутиться сейчас я не буду, поскольку я сейчас вас обучаю и дарю. Нет нужды мне кружиться. Да. Вот, снимай огонь, угу. а я прочитаю. Север, юг, восток и запад. Вот и пришел мой день и ночь. Я излечусь и исцелюсь. Я откину болезни прочь. В черном лесу изба стоит. В той избе огонь горит. Вокруг огня крутится. Колдует бабушка-целительница, соломанида матушка Ходит кругами вокруг огня, кидает болезни людские туда. Да приговаривает, гори болезни, и хворь, превращайся в золу. Бабушка-колдуница, чудесница, врачуй меня, исцели, излечи, верни здоровье и радость жизни. Соломанида-матушка берет мою болезнь и как траву сухую кидает в огонь. И колдует, и говорит, гори болезнь и хворь, инги, испепелись, превратись в золу. Зала в землю уйдет, и болезнь и хворь с собой унесет. И речи Соломанида ведьма, о духе Нави и Яви, исполните все в срок. Как правда то, что горит трава и дерево, так и болезнь инги горят, так и боль тлеет в огне. Илахим да амрим, сэ ашми, сэ лашми, илахим да амрим. Болезнь и боль сгорите, в золу превратитесь, а здоровь...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 и первым криком младенца, и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, Альфа и омегой. Болезнь Инги сгорела в огне, стлела и превратилась в, зал в залу, ключ замок, язык, заклято. Давайте еще раз прочитаю, еще раз вам скажу. Это при очень серьезной болезни, если нет другого выхода. Не читайте этот заговор, если у вас голова болит, или если у вас там плохое настроение, или если у вас, я не знаю, ноготь оторвалась, и так далее. Это читаю тогда, когда вы понимаете, что у вас нет выхода, когда боли нестерпимые и так далее, и так далее. То есть совместно с врачами проводите, или врачи не могут найти, в чем проблема, а у вас э, какая-то болезнь, которая вас жрет изнутри, не дает вам жить.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 как правда то, что горит трава и дерево, так и болезни и инги горят, так и боль тлеет в огне. И лахим де амрим, сэ ашми, се лашми, и лахим де амрим. Болезни и боль сгори... сгорели, в золу превратились, а здоровье и сила жизни возвратилась. Как сгорела трава и дерево, так сгорела болезнь, боль и хворь, а вселенная исцелила и спасла. Да будет так». Заклинаю пламенем и черными силами, и темными легионами, и первым криком младенца, и последним вздохом умирающего, печатью луны и солнца, Альфа и омегой. Болезнь Ингии сгорела, в огне истлела и превратилась в залу. Ключ, замок, язык. Заклято. Шесть раз проходите, читайте, кидайте туда те травы, которые перечислила. Если эти травы закончатся, просто... Ходите вокруг огня. Если у вас нет возможности разжечь костер, делайте это в котелке или в другой емкости дома, чтобы было безопасно, естественно. Если э, костер погаснет, все время поддерживайте огонь и читайте шесть раз. Теперь послушайте внимательно: если вашему ребенку нет 15 лет, вы можете со своим ребенком кружиться, но ребенок должен повторять за вами эти слова. То есть вместе с ребенком можете провести. Если ваш спутник жизни иностранец и он не может говорить по-русски, вы говорите, он повторяет. Но кружится вокруг огня, он один и кидает эти травы, повторяет. Неважно, как он повторит, неважно, что слова там исковеркает или неправильно выскажет, это не имеет такого значения. Еще раз говорю, это очень сильный ритуал и не нужно проводить просто так, от нефиг делать. Когда нет спасения, нет выхода. Берете и делаете. А потом о результатах скажете сами. Поскольку Соломонидушка уже не раз и не два помогала, я решила э, с помощью нее помочь вам убрать эти болезни. Кто такая Соломонида? Соломонида была ведьма. Христианство приписывает ей совершенно иные функции. На самом деле она была ведьма. И, согласно легенде, жила в лесу исцеляя людей. Вот поэтому к ней обращаются, когда исцеляют грыжу, когда исцеляют э, такие смертельные болезни и так далее, и так далее. В этом случае в том, в том числе болезнь лечат врачи, но усилить себя, исцелить себя и дать себе жизненную силу, чтобы эта болезнь быстрее излечилась, вы в силах. А как применить это все, я вам уже объяснила. Все, всем удачи и спокойной ночи.